всем привет вы на канале вкусняшки от яшки и сегодня наша любимая рубрика проверка рецепта из интернета сегодня мы будем готовить волосатые сосиски ну а вы обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк этому видео ну и комментарии тоже приветствуются ну что мы приступаем так, для этого нам понадобятся непосредственно сами сосиски и спагетти. Ну что, приступаем. Режем сосиску на три равных части. Ну, почти равных. И теперь берем каждый кусочек и начинаем его протыкать вот таким образом спагетти. Ну, штучек, наверное, 5 сюда сделаем. Я думаю, будет достаточно. Сумнительно, если честно, немножко рецепт. Ну, что ж, в интернете он ходит, гуляет, поэтому надо его проверить, что у нас получится. Так, ну вот. Такие штуки у нас получается, одна уже готова. Всё, водичка на закипела выгружаем наши хиперские сосиски аккуратненько чтобы они не сломались сейчас чуть-чуть станет легче и свернем их ну, насколько на 8-9 минут как в принципе показываются все спагетти потом будем дегустировать это прекраснейший рецепт наши сосисочки там варятся, хотелось бы с вами немножко пообщаться. Я слышу, читаю комментарии. Там уже много кто пишет, что хочет что-то сладкое, что я приготовил. Уже в работе. Все будет. Еще хотел бы вас попросить, чтобы вы написали, может быть, кому-то интересно, чтобы я приготовил какой-нибудь суп, там, либо борщ, либо, там допустим, то же самое, гречу, рис. Рецептов уйма. Просто уйма. Там, либо тот же самый стейк сделать из говядины, из мраморной. Просто напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Комментарии я читаю. И будем тогда исполнять ваши желания. Ну что, проварились у нас наши макарошки с сосисочками 9 минут. Посмотрим, что получилось у нас внутри. Потому что у меня самое подозрение, то что внутри эти спагетти нифига не проварились. Ну, что стоило доказать. Видите? Непроваренные макарошки. Если здесь мы берем они вот мягенькие, разварились, все хорошо с ними. То вот здесь они с ними ничего не произошло. Они просто подогрелись. Ну, как бы.. Жевать это. Честно, не очень хочется. В общем, если варить их дольше, для того, чтобы они проварились внутри сосиски, то либо у нас развалится сама сосиска в кипятке, либо развалятся те спагетти, которые находятся не в ней. Поэтому, не знаю, я считаю этот рецепт полной шляпой. Попробовать? Ну да. Ладно, попробуем. Ну, в принципе, как и предполагалось. Вот эти кусочки, которые были самой сосиски, они не проварились, да. И они, ну так, не очень приятно попадаются на зубы. Такое себе удовольствие, если честно. Ладно, мы проверили этот рецепт. Он оказался так себе. Поэтому не могу его вам рекомендовать. Вот. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. И самое главное, не забывайте про колокольчик, чтобы всегда вам приходили уведомления о новых видео. Ну, до новых встреч!